Сразу предупреждаю то, что все видео я буду появляться перед экраном, то что извините за то, что я такой некрасивый. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, погнали. Японский сад, у меня мама на собрании, это означает то, что у меня хана. Мне ж двадцать двоих, ё-моё. Мне хана. <связывая> Блин, он и крыш, так, может я куда-нибудь приеду? У меня же вроде есть деньги. Так э -э нет, у меня нету денег, у меня не хватит даже на сутки, даже на минуточку не хватит. Мне крышка. Еще же есть проверенный способ. Это помыть пол. И посуду. Блин, я забыл. У меня же мама помыла посуду и убралась в доме перед тем, как пойти на собрание. Шахомат. Так, э -э позвоню маме и предупрежду. Сделал предупреждение о том, что у меня, судя как бы немного плохо, может полегче станет. Так. Эм, так. Мама, что, уже сказали оценки? Блин, вообще капец! Теперь меня точно убьют! Блин, они узнали то, что я разбил окно на 55 этаже, хотя у меня в школе три этажа. Ух, е-мое, что же мне делать, что же мне делать? Е-мое, меня же убьют. Помогите е. Мне хана. На этом видео закончилось. Ставь лайк, если тебе понравилось. А если тебе не понравилось, то напиши, почему же тебе не понравилось в комментарии. Спасибо за внимание. Всем пока.